вопрос был прислан Олегом. Ксения Евгеньевна, очень волнует вопрос защиты собственных прав. Вы упоминали древний закон воина-мага. Если что-то угрожает тебе и твоим близким, оно должно быть уничтожено. Рассуждения жена эту тему роняют воина ниже обидевшего его купца. И я с этим полностью согласен. И тем не менее на нашем форуме про это многие участники говорят, если ваши права нарушают, значит у вас что-то не так ищите причину в себе. В чем здесь кроется противоречие? Собственно говоря, коллеги, никакого противоречия здесь нет, если мы поймем, что и тот и другой взгляд имеют, не просто имеют право на существование, существуют одновременно. В этом и заключается магический взгляд, когда мы не однобоко смотрим на решение вопроса, а все-таки стараемся разобрать его в комплексе и учесть абсолютно все. Права и та и другая точка зрения. Воин, который ощущает себя воином и это личностная абсолютная характеристика, в своем поведенческом арсенале должен иметь все возможности защищать свои права, невзирая на то, есть ли причины какие-то, внутренние, невнутренние, внешние, любые. Есть факт нарушения прав и за это нужно биться, за это нужно драться. Причины в момент драки, в момент отстаивания своих прав не имеют никакого значения. Степень виновности, степень невиновности, степень возможности, ресурсов, невозможности, не имеет значения, если меня или мою семью нарушают и обижают, да, и нарушают наши права, нужно за свою биться, а не рассуждать. И это воинский взгляд на систему, но при этом существует и внутренний магический взгляд, который работает одновременно в сознании и разбирает причину, а почему собственно говоря, ситуация сложилась таким образом, что мои права нарушены. Дал ли я повод нарушить мои права? А является ли это провокацией системы нарушения моих прав? То есть идет внутренняя аналитическая работа и она идет параллельно одновременно с вопросом отстаивания прав и одно другого совершенно не заменяет. И вот если они идут одновременно, то мы можем говорить не только о воинской доблести и чести, но и о магическом внутреннем развитии. Потому что воин обязан защищать свою семью. Маг обязан развивать свое сознание и, конечно же, помогать э, тем, кто находится вокруг него, исправлять собственные ошибки сейчас, а не потом, когда исправить уже и будет невозможно. И исправлять, прежде всего, внутренним анализом. И ответы на эти вопросы, что собственно говоря явилось причиной подобного нарушения, подобной провокации или же моя собственная ошибка или проверка меня на прочность, в этом смысле воина только закаляет и укрепляет, так что одно другое не отрицает, ни в коем случае научитесь смотреть на вещи с различных точек зрения одновременно. И тогда противоположная точка зрения, которая вам высказывается, не, является, не будет никогда являться антагонистичной, а будет являться темой для размышления. То есть тем самым поводом и стимулом, который будет делать внутренний мир значительно богаче. Тот, кто вам противоречит, не является вашим врагом, он является для вас, наверное, трикстером. А Крикстер это очень полезная фигура, особенно если внутри тебя как мага уже изжиты качество обидчивости. Для воина эти качества обидчивости, будя они управляемым инструментом, очень даже сильно полезны. Для мага они вредны, если эти качества начинают управлять его же собственным сознанием, потому что нет ничего хуже, чем совершать поступки, основываясь на каких-то астральных, плохо осознаваемых реакциях. Я надеюсь, коллега, что я вам ответила.